И все по ней ездят. Когда у нас все понимают, что нарушают, но все к этому привыкли. Ну да, у нас столько все через пинки и делается. Профанация чистой воды, дело даже не в знаках. У нас не умеют убирать ни снег, не умеют использовать реагенты, новые технологии. Жителям наплевать, и должно быть наплевать. Я вам говорю, мэрия, говорю, говорю, а вы там все что-то ничего не делаете, не делаете, игнорите, ну и пошли вы со своей системой. У нас проблемы с мэром. А нужно спрашивать да. и платить за результат. К сожалению, в телевизоре государственном поднять что-то критичное в последнее время стало сложно. Здравствуйте, Александр. Мы, как Федерация втулодельцев России по Красноярскому краю, приехали с таким, ну, сказать, пилотным проектом в город Новосибирск, сравни города. Но ну, причем сравни города – это всегда мы планируем делать сравни Красноярском с Новосибирском, с Иркутском и так далее. Но ну, вот первый город – это Новосибирск. По сути, если вот смотреть по количеству населения и площади Новосибирска и Красноярска, у вас, естественно, там 1 650 да, по-моему, по последним данным. У нас к 100 000 человек подходит, но при этом, при всем, наш город очень плотный, ну, уплотненность домов очень высокая, плюс городу Новосибирску недавно только исполнилось 100 лет, а городу Красноярску скоро будет юбилей 400 лет. И может быть это так получилось еще с тех времен, может быть. Ну, это связано с чем-то другим в городе Красноярске очень много узких улиц причем это основные центральные улицы где, к примеру, расширить проезжую часть ну, не представляется возможным а в Новосибирске, если посмотреть основные магистрали это, наверное, как попадаешь в Москву где имеется там по 7 полос но вот на что мы обратили внимание в первую очередь это недостаточное количество дорожно-знаковой информации ну, к примеру, выделенная полоса Знак стоит только от начала перекрестка и в конце уже перекрестка. У нас, к примеру, все соответствие годов около каждого выезда со двора, прилегающей территории, у нас установлены дорожные знаки. Плюс светофоры мы тоже обратили внимание, не у вас ну, не совсем такие свежести, есть еще ламповые светофоры. У нас они ну, абсолютно все светодиодные, все а, управляется через центр управления, который... Надеюсь, в вашем городе уже в этом году тоже появится. Значит, наша система автоматического управления дорожным движением, двадцать 24 была представлена на экране. Она имеет несколько слоев. Есть, здесь, допустим, представлен слой светофорных объектов, слой детекторов транспорта и слой камеры видеонаблюдения. То есть это одновременно и адаптивное управление светофоров, и автоматическое, которое ориентируется еще и на карты. Правильно? Да, да. То есть здесь, допустим, наш дежурный может открыть э -э, светофорный объект. Ну вот, для примера, партизана Железняка Октябрьская. Э -э, то есть мы вид видим сам перекресток. Вот этот светофор. Э -э, здесь у нас на экране также представлен режим работы светофорного объекта. Э -э, как сейчас начинает двигаться транспорт. И, соответственно, по видеокамере. Мы можем также наблюдать онлайн, что происходит на перекрестке. В случае отсутствия где-то видеокамер на перекрестке у нас сейчас внедряется система детекторов транспорта, которая у нас позволяет не только считать интенсивные движения в городе Красноярске, но и, скажем так, получать фотографию с этого места онлайн можно было оценить именно та ситуация, которая происходит в это время на дороге. Серверное оборудование установлено в прошлом году. Данное серверное оборудование позволяет хранить не только информацию по системе д но и также. И данная информация она автоматически копируется. То есть серверная у нас оборудована системой пожаротушения. Установлена система кондиционирования, которую предусматривали. Два кондиционера Они работают попеременно. И даже в случае выхода одного кондиционера оборудование будет охлаждаться, как положено. Кроме этого, у нас организован источник бесперебойного питания. То есть, если выключается здесь свет, то да, да. сервер все равно продолжает есть, работать? Да, автоматически включается электроэнергия от генератора, установлены источники бесперебойного питания. То есть, здесь даже никакого мигания света не происходит, все автоматически. Поскольку мы побывали в администрации Новосибирска и узнали о том, что сейчас как раз идет процедура подключения всего к удаленному управлению, создания центра мониторинга, ну и создание каких-то рабочих групп по оптимизации дорожного движения. Мы сейчас находимся в кабинете рабочей группы по оптимизации дорожного движения. Здесь круглый стол, где собираются все специалисты. Посмотрите, кто именно присутствует на рабочих группах и как она вообще формируется? Значит, у нас распоряжением администрации города Красноярска создана рабочая группа. Утвержден ее состав. Значит, в состав входит непосредственно представители департаментов администрации города, это департамент городского хозяйства, департамент транспорта, департамент городостроительства, представители всех районных администраций. В состав входит отдел городской отдел ГИБДД, управление ГИБДД края, представители Сибирского федерального университета, представители общественных организаций. Красноярск граждан проект и у нас еще ну, недавно у нас еще Министерство. Да, и, и еще у нас в состав рабочей группы входит да, Министерство транспорта Красноярского края. То есть вот здесь состав такой, скажем так, является компетентным, и решения, которые принимаются рабочей группой, как показывает практика, они являются правильными в части изменений организации дорожного движения. И Положительно влияет на, на увеличение пропускной способности улиц города Красноярска. Больше бы как раз от вас хотелось бы узнать, каким образом вы, как представитель ОНФ плюс ОНФ с Федерации Автовладельцев России, нормально сотрудничает. Мы вместе куда-то в Рейды там, и в Красноярске ездим, в Новосибирске Фарс ОНФ тоже хорошо сотрудничает и ездит. Вот как раз хотелось бы узнать от вас. Эффективно ли э, тратятся деньги из бюджета города, федерального бюджета, а ОНФ в основном, да, в большей части, контролирует и федеральные проекты, безопасные, качественные дороги? Э, как вы смотрите на то, как правильно у вас производится ремонт? Какие у вас существуют вообще в транспортной инфраструктуре недостатки? Вот как раз бы об этом хотелось от вас узнать. Да, а, значит, ну вот... Конечно, очень много сразу больных вопросов для Новосибирска вы сейчас озвучили, потому что вот многое то, что реализовано в Красноярске как mm -hmm. раз, у нас для Новосибирска является ну, как минимум вопросом для того, чтобы власть каким-то образом пояснила и объяснила угу. свои действия. К сожалению, вот таких вот пояснений и объяснений не всегда удается услышать. — Горизонтальные связи, вот то, о чем вы говорили, mm -hmm. да на мой взгляд, это такой правильный и нужный инструмент, почему это не реализовано и не сейчас как бы не используется именно самой властью даже, потому mm -hmm. что есть ну, прекрасные примеры, как это реализовано в других городах. Вот по Тюмени есть замечательные там такие решенные вопросы по содержанию. Ну угу. и так далее. То есть вот у нас на Алтае весогабаритный контроль налажен. Ну, то есть мы знаем положительные примеры, угу. но, к сожалению, мы видим, что э, внутри, допустим, нашего региона не, не делается необходимое. Не необходимо, применяется не тот применяется, опыт, который, да, есть тот опыт который есть в регионах. Хотя на мой взгляд это абсолютно очевидно. Если у коллег, там, у соседей получилось, почему это не Для применять? Вот именно по этой причине и решил запустить этот проект, потому что когда наши чиновники тоже приезжают в Новосибирск, приезжают а, там, в Казань, они якобы обмениваются опытом, но когда приезжают обратно, они ничего этого не применяют, мы не знаем даже, что они да. там хорошего да. увидели, и поэтому это как-то... Глухое такое, глухие поездки. Вот и э, действительно э, здесь э, как бы возникают вопросы по, э, допустим, вот выделенные полосы, да, mm -hmm. вот то, что вы обозначили в Новосибирске, формально у нас как бы отчитываются, это есть в программе э, комплексного развития транспортной mm -hmm. инфраструктуры определенные показатели. Да, да, совершенно верно. И э, определенный километраж, э, по которому идут ежегодные отчеты. Сложилось такое ощущение. Что вот эти вот полосы нам добавляют для того чтобы выполнять некие федеральные показатели да я тоже слышал такую тему что города миллионники они должны в любом случае иметь платные парковки выделенные полосы общества и на бумаге выглядит все достаточно неплохо. Но если выехать в город, и мы посмотрим на вот те выделенные полосы, которые есть, ну, абсолютно очевидно, что профанация это чист... все. профанация чистой воды. Дело даже не в знаках, а дело в том, что даже на тех полосах, которые в рамках проекта БКД uh -huh. обустроены, сделаны, во-первых, никто не следит за эксплуатацией этой полосы в том плане, что припаркованы машины. Вот я недавно стоят, да. все стоят. Это же, это же нарушение, нарушение правил дорожного движения. Да, и выделены. Мы знаем, что там на самом деле. И все по ней ездят. Да, все по ней ездят, потому что она с, с перерывами. Формально, может я заехал сюда повернуть, а может на эту парковку, а может на эту. Идите мы все. То есть для того, чтобы эксплуатировать полноценно полосу, необходимо как бы обеспечить нормальный да. по ней проезд. Этого не делается. Хотя э, обращали внимание не один раз, тем не менее никаких действий То не есть, предпринимается. ГИБДД не, предпринимает, не никаких. предпринимает никаких действий? Не, не один раз обращали внимание. Вот так вот в Новосибирске, ну, в отличие от Красноярска, ходит общественный транспорт с баллонами на крыше. Ездят они на газе метан. И даже в реализации развития общественного транспорта заложено приобретение таких автобусов с газовыми двигателями. Ага. Да, вот еще обращал внимание, и э, пока не получается это реализовать, но я думаю, что получится. Это э, требования по ширинам полос, э, начиная от э, тех же выделенных полос для общественного транспорта, где у нас зачастую они э, шириной порядка там, 7 метров э, есть. Понятно, что это провоцирует на нарушение, потому что ширина явно избыточная. Ага. И даже не общественный транспорт а обычные полосы которые могут достигать там шести и более метров вот я задаю вопрос то есть вы перед перекрестком формально как бы одна полоса движения но она шириной такой, что два ряда автомобилей вполне комфортно там размещают есть uh -huh. по сути как бы провоцирует нарушение почему не реализовать вот именно на проектах организации дорожного движения либо вот эту вот схему двустороннюю либо вот эту избыточную э, ширину э, использовать ну там допустим для тех же вела и да, площадь да. ну то есть как-то более продуманно подходить не провоцировать людей на нарушение но тоже пока не получается вот это вот все добиться потому что э, это же затраты при ремонте это дополнительное э, использование асфальта бетонной смеси дал ну, да, избыточную ширину да. Зачем перерасход это? Потом при содержании это тоже избыточные затраты на содержание этой да. А территории. если уж совсем по закону докопаться, то нецелевое использование бюджетных Абсолютно средств. Абсолютно верно. Потом правила парковки тоже обращали внимание. Прям в рамках работ по БКД делали парковку перпендикулярную. Угу. Я говорю, посмотрите, вот если машину поставить по правилам дорожного движения, вот как вы знак, угу. она будет на три четверти стоять да. на полосе. Да. Но То есть нормативный карман. Конечно, как вы предполагаете. Хотя этот нет. вот объект сдался, ввелся в эксплуатацию, все хорошо. Два или три года вот в таком виде он существовал. По-моему, mm -hmm. вот сейчас вот только как бы исправили, но это очень много сил, времени э, ушло на вот такие элементарные простые вещи. И э, таких примеров очень много. Ну вот расскажи про последний случай с э, ГИБДД да, в Новосибирске. Вот, вот, да, вот мы сейчас приближаемся к, э, к тому случаю. К тому да. случаю. А у нас есть, вот сейчас я покажу, такое пятачковое место, любимое на нашей центральной площади, где всякие там кафе, где любят посидеть не только здоровые, но и инвалиды. Ну, в основном молодежь, конечно. Угу. Вот. Зачем там вторым вердунам? лучше дома сидеть. А, и вот одна молодая девушка из нашей славной когорты, а, на коляске припарковалась на а, парковке на площади Ленина угу. там кстати выяснилась такая еще попутно деталь что на этой парковке почему-то отсутствует место для инвалидов угу. то есть принцип... нарушение федерального so, принципе, закона да да в принципе нарушение фсд ну ладно она встала угу. на платное место и пошла в кафе кафе. В смысле, и... поехала на на, на коляске. На, на коляске они с подругой поехали туда. Ночью. Кафе. Парковка работает до 10, они засиделись до 11, угу. Вышли, машины нет. Хорошо она была с подругой, а если бы она была и, вот да. и денег больше нет. Да, вот она вот встала, и никого нет. И зима, и снег, и все. Вот такая ситуация. К чему сейчас пришли? Она оспаривает а, Значит, на эту тему, конечно, мы обращались, Ну, то есть я имею в виду организацию инвалидов, обращались в ГАИ, ГАИ рассмотрели, и все там вернули штрафы и все такое, но, но... в практику не взяли? В практику не взяли, потому что через буквально 2-3 месяца был подобный еще случай, девушка на коляске припарковалась, также в неположенном, ну там она просто в неположенном месте, тупо потому что там в положенном месте она на коляске не доберется uh -huh. а вот как наш координатор фар в москве да дима клевцов но ну, он и в петербурге и в москве объяснял что есть же крайняя необходимость для инвалида и также по федеральному закону он может припарковаться под знаком 327 вот, вот Когда есть возможность объяснить а вот когда uh -huh. вот она ушла и, а... и никто не расскажет почему он да, здесь стал да, да да никто ничего не расскажет Пришли эвакуаторщики, а вот машина стоит, забрали и привет. У них план. А, Михаил, а еще расскажи, помнишь, мы как-то, наверное, лет пять или шесть назад обсуждали такую тему реестра инвалидов ГИБДД, чтобы не вот такие наклейки были, которые ну просто где захотел и купил, а официально зарегистрированы в ну гибдд вот, которые ты клеишь? Ну вот, кстати говоря, некоторое время назад, за прошлый году, стали выпускать вот такие вот уже, не просто в магазине купленные. А действенные были вот такие угу. знаки. Они То выдавались MSE, медико угу. Они имеют подпись, печать фиолетовый, а -а -а. индивидуальный номер, да -да. все как положено. И вот, просто они уже по новым правилам, когда введем этот федеральный реестр, уже не выдают. То есть можно просто любой знак. Вот там. Ну, опять купить в киоске. Купить в киоске, это дорого, можно скачать с интернета, распечатать. распечатать значит, не ц... важно, да, да, не важно. А, не, не важно цвет, чтобы соответственно, можно да, хоть да, в черно белом да, да, можно этим фломастером, акварелью нарисовать. А, но к этому знаку а, должен прилагаться а, значит, идеальный реестр, где машина занесена. Угу. Там можно зарегистрировать одну машину. Ну, любую. Ну, то есть, если в семье два инвалида и передвигаются не по разным. Если два своим... инвалида, они могут две машины. А, ну, вот. а если, к примеру, инвалид не имеет машину, но его повезет такси, угу. он вбивает туда номер такси. Ну, в... то есть он это в режиме онлайна можно да, как бы да, сделать. Да, да, да. Он вбивает туда номер такси, и все нормально работает. И это такси с этим знаком, соответственно с федеральным реестром, по идее, должно быть так. Вопрос правоприменения этого всего. Uh -huh. Вопрос только в этом. По-хорошему, конечно, нужно предоставить э, нужно предоставить какую-то службу, куда, ну, к примеру, uh -huh. где инвалиды зарегистрированы, организации инвалидов, э, ли, либо, если он нигде в организации не стоит, э, я не знаю, просто пенсионный фонд. Да? Uh -huh. Вот, куда он может там какому-то там горячему телефону позвонить и сказать меня завтра повезут хе-хе хе мне не 90 лет у меня нет интернета мне не ну да вот. меня завтра повезут как инвалида на такси кост номер такой то да, да. вот запишите там чтобы товарищи не штрафовали чтобы он смело мог меня возить вот как-то так, угу. вот, так. Ну, давайте посмотрим где здесь для инвалидов а в конце это для администрации. Мы вчера на эту парковку плоскостную заезжали. Uh -huh. Да, дело в том, что в Новосибирске есть бесплатные места для администрации. Uh -huh. Справа два места для инвалидов. Сейчас посмотрим. Вот они справа. Uh -huh. По нормативу при количестве мест, ну грубо говоря, здесь, здесь да, а здесь, ну грубо говоря. Здесь не а, сколько? Не 200 мест, здесь намного больше, мне кажется. Ну да, здесь должно быть как минимум 10 мест для инвалидов. Да. Ну вот как бы вот. Знаки свежие. Вчера mm -hmm. сюда заезжал прокурор mm -hmm. и сказал, я что-то не увидел знаков для инвалидов, вот они свежие. Ну, то есть по, по вашим обращениям надзорные yeah. органы, грубо говоря, после тех случаев, даже когда уже женщину отвозили и она не могла ничего сделать с этим ну все-таки знаки поставили то есть получается через пинки на одну да у нас только все через пинки и делается вообще вообще фар был и создан как организация для пинков угу. потому что но у нас есть одна особенность мы пинаем и предлагаем то есть мы не просто там критикуем как ну, что-то в данном сделать. случае мы, мы пинаем и предлагаем соблюдать закон да то есть, если ФАР предлагает какие-то особые решения, то мы просто предлагаем соблюдать закон. Расскажи, а вообще с точки зрения вот, инвалидам по Новосибирску удобно перемещаться на автомобиле? Ну... На автомобиле вот, вообще удобно, удобно. Без автомобиля неудобно. Пешеходная доступность по Новосибирске. Чтобы дойти до светофора, надо пройти вот по такой тоненькой тропиночке. То есть, да, мы вчера видели, ехали по Октябрьскому мосту и видели, что там вообще снег не был угром. Там автобус пробивал э, снег на правой крайней полосе своим телом, так сказать, как с ледокол шел. Ну да. Ну вот посмотрим на тротуар. Ведь если инвалид, к примеру, вот, приехал, да, угу. а, ему до, до, до тротуара как добраться? Через ну, да. снежные брустверы. Вот это, вот, Егор, у нас считается хорошо почищенным, потому что вот две полосы, они ну, прям практически без снега. А, а полоса для общественного транспорта... Не считается. Она, ну, как сказать, ос ос основной снег убран. Что-то там, конечно, есть, но не так. Это у нас улица Караульная, где дорожники бросили снег на тротуар. Поэтому вот в этой части сомнительно сравнивать Новосибирск и Красноярск, у кого лучше. Везде одинаково. А подскажи, как новосибирцы относятся к реагентам плавящие снег и лед? Ну, к примеру, в Красноярске это вызывает масса негодований. Мы там, как Федерация автовладельцев России, часто выступаем, что если бы вы там соблюдали те же технологии его использования, то, пожалуйста, никто против не будет. Но когда разводится грязь, каша, которая несется везде, и в автомобили, и в школы, и в квартиры, ну, это просто вызывает массу негативных, э, негативной реакции. Причем даже э, у ваших чиновников, я спрашивал, э, ну, ровно такое же мнение, но они, к сожалению, на, на камеру не захотели об этом говорить. Ну да, этот Бионорд сейчас активно начали применять, закупать для содержания дорог. В принципе отношения, конечно, ну вот, когда человек видит грязь, когда видит вот эту вот кашу, которая потом еще при понижении температуры превращается в лед, но ну, отношения ну, однозначные. Тут, наверное, у любого это адекватная uh -huh. реакция, конечно, негатив, потому что ну грязь никому не нравится и лед никому не нравится и здесь на мой взгляд у нас опять же может быть их если хотели как лучше но ну, получилось как всегда потому что технология применения реагентов она предусматривает очень строгую до да. последовательность операций технологических это должна быть обработка то есть это ну, то есть быть сначала должны убрать снег с обледеневшей поверхности затем нанести да и в течение трех часов убрать. Снять, да, вот этот вот слой, который, то есть это же тот, по сути, реагент, он служит для того, чтобы избежать э, образования вот этих вот всех ледяных наростов, э, как бы отложений и прочего. Uh -huh. То есть, что такое реагент? Это э, как бы химический элемент, который понижает температуру замерзания воды. Uh -huh. То есть температура замерзания воды не 0 градусов, она понижается, там, до 5, до 7, до 10 градусов, до 15 градусов. Ну, там, возможно у нас использовали очень жесткий до минус 25 градусов ну, это очень сильный реагент да. и здесь как бы но ну, опять же применять его в определенных условиях наверное, только ну, да. но у нас как бы применяет да вот этот достаточно дорогой материал химикат не соблюдают эту последовательность то есть в итоге получается что каша вот это превращается в грязь разносится Потом появляются как бы, вот эти вот ледяные отложения, когда реагент уже утрачивает свою функциональную вот эту вот способность понижать температуру. Вот. И, в конечном итоге, того эффекта по надлежащему состоянию дороги uh -huh. не добиваются. То есть песко-соляная смесь и вообще любой фрикционный материал он хотя бы работает в составе вот именно повышения как бы вот этого коэффициента сцепления да, за счет вот этой вот фракции там, каменного материала, uh -huh. так, будь то там, песок или пески из отсевого дробления. Каменная крошка, это же грязь. Угу. Ну нет, как бы. Следующий год вот уже получше, наверное. Ну, то есть. Съели тот песок, который да, был да. запас. Ну, то есть каменная крошка, на самом деле, она намного эффективнее лучше. У нас, кстати, говорили о какой-то мраморной крошки которую тоже могут использовать. но ну, это отходы при мраморном производстве, которую... от которого избавляются, по сути, производители мраморных изделий. А по факту можно использовать вот в таком хорошем русле. Здесь этой фракции нет, и здесь, в принципе, как бы эффект вот этот, зачастую нивелируется. Поэтому э, повышенные требования к соблюдению технологий, к сожалению, оказались не, не недостижимы да? Да, недостижимы для людей, которые занимаются. Ну вот, последняя практика города Красноярска. Ну начали использовать реагент до универсиады, ну допустим для того, чтобы хотя бы откатать ее в использование во время универсиады. Но она осталась и после универсиады 2019 года. Но как показала также практика, что реагент у нас ну также не не умеют соблюдать технологии его использования. В этом году у нас с января. Маленько его перестали использовать Но опять же практика показала, Что у нас и снег не умеют убирать Получается, что ну, в городе Красноярске И сравнимо и в Новосибирске Одна и та же ситуация У нас не умеют убирать ни снег Не умеют использовать реагенты Новые технологии да и опять же вот как бы это такие вещи фундаментальные потому что для того чтобы обеспечивать технологию сначала нужно разработать то есть это должны быть хотя бы на уровне технологических карт появиться, да ну то есть это должны uh -huh. быть какие-то документы там личный состав это те рабочие которые на линии непосредственно выходят там механизаторы они должны знать что он делает зачем они делают и так далее а у нас вот даже вот в этом, вот в таком вот базовом уровне этого нет. То есть, когда спрашиваешь эти документы, нет, почему? Ну, вроде как, всем и так все понятно, оказывается непонятно. И вот, ну и тоже элементарные вещи, вы же понимаете, это азбука. То есть, это же, тут не нужно быть каким-то там, сверхобразованным человеком или это, это эти вещи они как бы в такие фундаментальные азбучные то есть формально вроде как по отчетам что-то сделано но по сути оно не функционирует в том виде как оно должно быть про э -э так называемые вот эти вот все цифровые технологии, mm -hmm. да, автоматические системы управления дорожным движением, тоже очень много обсуждалось, потому что э, Новосибирск формально реализовал это достаточно давно, это 2008 и дальше mm -hmm. года, когда эта система монтировалась, устанавливалась, но по сути она не функционирует и во многом уже утратила тот функционал, который предусматривался даже на те еще устоявшие года, то есть это счетчики интенсивности и так далее. Mm -hmm. То есть на сегодняшний момент, конечно, свою функцию она не выполняет, хотя по-прежнему какие-то затраты на нее идут и так далее. И здесь, наверное, все зависит от человеческого фактора, то есть от уровня тех специалистов, которые этим занимаются, ну и безусловно от ответственности. У нас этот пресловутый 131 федеральный закон, mm -hmm. который дает ну, огромные полномочия для муниципальных органов власти и по сути не дает никаких инструментов для того, чтобы контролировать, поскольку это их хозяйственная деятельность. Да, и mm -hmm. даже вот мы обращаемся в прокуратуру на неправильно обустроенный пешеходный mm -hmm. переход на автомобильной дороге. Прокуратура что делает? Она переадресует наш да. запрос. Что в принципе она не должна была делать. Тот же, да, тому же владельцу дорог, который mm -hmm. нам отвечает, что нет, вы неправильно, все хорошо. Вот у меня вот как раз ответы. Mm -hmm. Один ответ от прокуратуры, другой от мэрии. Одинаково. Хорошо, хорошо добились ответа от ГИБДД. А ГИБДД, mm -hmm. слава богу, она подтвердила, что да, действительно нарушены требования mm -hmm. ГОСТа. Одного, второго, третьего. То есть действительно необходимо предпринимать действия. Но опять же, это проходит не как бы ни одним обращением. Ну, ну. То есть для этого нужно потратить очень много сил, времени для того, чтобы убедить, где-то заставить, где-то где понудить, где-то да. по подключить <coughs> надзорные органы ГИБД. У нас у нас на самом деле то же самое. У нас я не знаю, каким образом регламентирован работа прокуратуры, но она все-таки должна была провести расследование, взять там информацию из ГИБДД и дать указание или предписание администрации на исправление каких-либо ошибок. У нас, к сожалению, прокуратура занимается тем же самым. Она, получив ответ от администрации, которую мне администрация также отправила, слово в слово копирует текст и отправляет мне. Ну, это не только как бы, по дорожной тематике. К сожалению, у нас прокуратура так работает. Мы и э, по проблемам строить, за, застройки, строительных вопросов, когда есть вопросы к экспертизе, как, переадресуют в адрес экспертизы, которые, которые вопросы. Или к mm -hmm. государственному строительному надзору, когда вопросы прокуратура к ним же переадресует. То есть, mm -hmm. Конечно, э, вот здесь э, вот такого взгляда над причем компетентного и профессионального его очень сильно не хватает, угу. потому что вот те ведомства, структуры, которые в своей каше, так скажем, варятся, вот они стараются ссоры за сбы не выносить, да, угу. и сами между на себя, собой между собой решать, да, и сами на себя, конечно, стараются не писать. И угу. вот для того, чтобы сдвинуть вот этот вот там устоявшийся определенный комок, ну, приходится это возможно, но это очень сложно, это приходится подключать какие-то там дополнительные административные ресурсы и так mm -hmm. далее. То есть многие люди, просто-напросто ткнувшись один-второй раз, ну, теряют веру в справедливость, в власть, и это, конечно, может, очень сильно отталкивает. Может быть, на это расчет у администрации как mm -hmm. раз и есть, на том, что вам сейчас ответят все одинаково, и вы просто на будущее будете знать, как написать. В том числе, это вот как раз тот уровень безответственности, который позволяет тиражировать вот такие вот не совсем правильные может быть где-то незаконные вещи и вот здесь вот внутри самой системы вот это надо структурно конечно что-то менять вот. По городу Новосибирску мы, наверное, года с 15-16 -го, -го, ну, вот, активно занимаемся именно системными недоработками, потому угу. что даже на уровне муниципальной программы, то есть это вот основная муниципальная программа, по которой реализуется вся дорожная деятельность, это содержание, то есть это обустройство, там, дорожные знаки и так далее, это ремонты, угу. это капитальный ремонт, это даже новое строительство, у нас все вот сформировано в одной муниципальной программе. Так вот, вот эта муниципальная программа она э, сформирована таким образом, то есть она в каких-то разделах прям, прямо противоречит федеральному законодательству. На это не раз указывали, нас поддерживала счетная палата, но, к сожалению, пока э, не можем, опять же, в силу вот этого 131-го федерального закона, э, убедить э, муниципальные власти для того, чтобы они привели это все в соответствие. Где-то она э, просто-напросто по построена э, таким образом, что ну, вот преемственность нет, или там у нас по муниципальной программе официально уровень содержания дорог города Новосибирска соответствующих регламенту, угу. то есть там процентный показатель, да, есть да. такой целевой индикатор. Вот как вы думаете, сколько для Новосибирска вот, в официальной программе, то, что вот у нас есть, какой может быть процент дорог в нормативном содержании? Вот у нас 92-96%. процентов. цифры? Это процентов от общей протяженности сети, что у нас практически вся дорожная сеть города Новосибирска содержится в нормативе. Но вот вы если и сейчас мы снимали это да вы сейчас вы представляете и так по практически по всем а, вот этим показателям понимаете то есть и это все заложено в базовом документе. То, есть, ну, то э, есть вот это вот не соответствует. Отчеты в области области отправлять. Да. И отчеты в есть это значит, нет с этой муниципальной программой идут муниципальные задания для всех подведомственных служб, якобы там идет обратная реакция. То есть мы говорим о том, что даже вот такие вот фундаментальные вещи mm -hmm. они не То есть они э, с реальностью, с действительностью они не пересекаются. То есть есть вот какая-то там бумажная работа, mm -hmm. да, она сама по себе, а есть э, жизнь которая сама по себе. И вот здесь вот свести эти все вещи вместе, потому что если мы не будем правильно планировать, если не будем правильно оценивать mm -hmm. нашу деятельность, ну как бы для того, чтобы э, и транслировать это по, по всем уровням, то правильные mm -hmm. управленческие решения они ну не да. принимаются. То есть на основании чего будет, допустим, запрашивать дополнительное финансирование, тот же Новосибирск, ну да, же на содержание. Федеральные деньги. Ты не если тебе для... скажут, да вы и так лучше Да, для того, чтобы закупить дополнительные там машины, на содержание, ребят, так у вас и так содержание под сто процентов, yeah. зачем вам еще что-то? Вот и на такие, ну как бы вот простые, казалось бы, вещи, да, обращаем внимание годами, понимаете? И uh -huh. годами ничего не происходит. Вот э, здесь, конечно, основной вопрос, и недо... то есть либо это случайность, да, либо это yeah. закономерность. Но вот я уже в случайности не верю. Потому что, знаете, вот как бы то ни было, наверное, вот в такой вот, ну как, как говорят, мутная вода, угу. да, наверное, работать кому-то проще. Потому что отсутствие четки, четкого понимания целевых индикаторов, угу. оно нивелирует а, где-то непрофессионализм, некомпетентность, угу. неправильные решения или просто элементарную халатность. А вот перебью. У нас мы были в администрации, администрация жаловалась на том, что... ГИБДД их уже завалило предписаниями Они не успевают справиться ни с их замечаниями Ни с замечаниями там, жителей города Но так тут самый факт А вообще вот наверху, когда сравнивают цены, цифры Они вообще сравнивают то, что говорит ГИБДД У них вот там 150 предписаний в месяц И когда отчитывается Новосибирск о своих показателях Вот интересно, там это кто-то наверху анализирует я думаю, что нет, такого анализа системного, скорее всего, не проходит, потому что ну, формально, наверное, этим должен заниматься наш Минтранс да. Новосибирской области, но они тоже в своей текучке погружены и такую аналитику, по крайней мере, я у них ни разу не видел, хотя мы общаемся достаточно плотно и угу. взаимодействуем. Вот. по поводу предписания ГБДД административной практики она действительно достаточно обширная но к сожалению на мой взгляд это тоже превратилось в определенную формальность uh -huh. поскольку как правило вот все те постановления которые выносятся они выносятся в отношении юридического лица uh -huh. то есть по сути происходит определенный переток из одного бюджета в другой yeah, это тоже определенных, да? определенных сумм да и без каких-то значимых последствий uh -huh. то есть пока не будет именно персональной личной ответственности, когда будут отвечать не а, юридические лица, угу. там какие-то департаменты, да, когда будут конкретные должностные лица отвечать. Вот, наверное, тогда вопрос да. маленько сдвинется. Давайте объясним для наших зрителей, которые сейчас смотрят, о чем мы говорим. То есть штрафы, выписанные ГБДД администрации города, уходят. У вас в область, у нас в край да. И оседают в краевом Либо там областном бюджете Затем опять город или начинает просить да Эти деньги, либо им э, Край отказывает Или области говорит о том, что извините Мы эти деньги уже в другое место потратили То есть это круговорот денег С края в... Город, о, из города в край. Из города в край, который происходит из года в год без каких-то значимых существенных изменений. То есть практика такая как бы имеется. Вроде и одни отработали, отчитали, Своё, что да. вы смотрите, мы все там сделали, да, и вторые сказали, ну вот по предписаниям там что-то нас наказали столько раз, вот как бы. А и в итоге для людей ну, никаких да. изменений То не, по, не жи происходит. Жители от этого плюса никакого, никакого не видят, не видят да более того, вот такая, э, такая массовая, так скажем, практика по административке, это, я, на мой взгляд, это вообще вершина айсберга. То есть, mm -hmm. если мы возьмем вообще стандарт государственный вот 5597 гос, который э, предписывает вот эту ватерлинию да. минимальные требования по обеспечению безопасности Даже дорожного с тем движения. Же снегом, да? когда его надо убирать, за какое время да. брать, как рельсы должны торчать из дороги, и ямы и так далее. То я думаю, что э, вот, Именно если исходить из... А ведь это же не ГОСТ, он прописан в постановлении правительства, то есть у него статус очень высокий, да, он, он, он есть в техническом регламенте таможенного Но союза. в 2017 году, по-моему, вносили туда уже поправки в соответствии да. уже с новым. Да, он актуализированный. Да. То есть статус этого государственного стандарта очень высокий. И если мы сейчас выйдем практически на любую улицу, то мы увидим, что этот государственный стандарт не реализован нигде. То есть у нас под процентов идет нарушение. И вот такое вот, так скажем, создание вот такого правового нигилизма. То есть когда у нас все понимают, что нарушают, но все к этому привыкли. То есть, вот настолько уже все адаптировались, что, ну, как бы, наверное... Выработали, наверное, схему, да, как схему привыкли, что Как неизбежность, уже. как какая то вот такой вот рог, да, ну, да. И, и никуда от этого не деться. Потому что предыдущий государственный стандарт, он был мягче. То есть, вот сейчас вот в новой редакции, но его даже не выполняли, вы понимаете? То есть, у угу. нас не, не смогли добиться реализации одних требований, Потом, которые были прописаны еще там по моему в 92 да году. да это, это были еще время требования которые с советских да. э, времен шли их э, усилили ужесточили естественно вал несоответствий он еще только вырос, вырос. Да. и тем самым на мой взгляд сделали только хуже потому что э, важна даже не столько строгость наказания как, как неотвратимость да, этого. неотвратимость да. а вот именно вот здесь вот идут как бы массовые вот такие вот пробуксовки угу. местами э, узость этой э, велодорожки была такая, что там, ну, на мой взгляд, даже как бы вот э, про этого э, ширины руля не хватало для того, чтобы по ней проехать. Более того, эта велодорожка, которая как бы шла, она периодически прерывалась, то есть вот самое непонятное. Идет велодорожка, потом примыкание проходишь, все, велодорожки нет. Uh -huh. И более того, там либо заправка, либо какое-то другое сооружение, которое в принципе не позволяет нормально там проезжать. Проходит там метров пятьдесят, велодорожка снова появляется. То есть настолько формальный подход. Абсолютно как бы, без оценки того, как люди будут использовать И действительно ли это отвечает тем задачам, требованиям, которые есть Тем не менее, вот у нас все отчитали, все как бы, сказали ну, на уровне что? У есть, что, да? что у нас это есть, и мы, более того, мы это сделали то есть вот эта вот отрисовка краской э, вот это вот является каким-то таким достижением вот вот позорная на мой взгляд. и uh -huh. Это вот, в принципе оно отражает подход э, к, тем, к реализации тех задач, которые ставят. Вот это в продолжение э, общественных полос. Как, как у нас реализовано вот это вот движение по общественным полосам. Uh -huh. И у нас э, вот эта привычка нарушать, она, понимаете, где-то уже в менталитете, причем у всех. То есть разговариваешь с ГИБДД, они уже ничего от дорожников хорошего не ждут. Угу. То есть они привыкли, что везде, там, там, там, в любое место выйдет, там везде нарушение. Ну, есть, потому надо что надо протокол выписать, вышли выпис... просто. Надо, да. выписали, просто выписали, да. Или там вот мы смотрим разборы ДТП, вот сейчас я участвую в рабочей группе, по угу. разбору дорожно-транспортных происшествий, в которых есть пострадавшие или погибшие. И практически в каждом случае есть сопутствующие дорожные факторы. Но э, у меня, э, так скажем, по прошлому году где-то порядка 60%, по-моему, процентов дорожно-транспортных происшествий, в которых сопутствующим фактором, э, не причиной именно сопутствующим угу. фактором, были неудовлетворительные дорожные условия. Да. Вот, вот я а... сейчас как раз и озвучу. ДТП в Красноярске за 2020 год 1336 погибло, 56 человек ранено, 1569 человек. ДТП связано с ненадлежащим содержанием дорог. 704, то есть больше, чем общее количество ДТП. Погибших 27, то есть это, ну, считай, половина погибших в ДТП, которое было связано с ненадлежащим содержанием дорог. И ранее на 823 человека, это больше половины в соответствии общей статистике. И, ну, здесь как раз показатель того, что, ну, основные ДТП с основными жертвами погибшими это как раз ну, ненадлежащее содержание дорог. Да, то есть это абсолютно массовое явление и у нас, к сожалению, ответственность та, которая должна быть, это вот вторая часть как бы, той статьи, по которой как раз и привлекают владельцев дорог за ненадлежащее содержание, она не используется, а там как раз где есть пострадавшие, где есть погибшие, то есть там должна быть другая ответственность наступать. И более того, необходимо как бы компенсировать все эти вещи. Но, к сожалению, тоже такой практики -то забывают про это что забывает абсолютно да, по да. вине какого-то чиновника не было убрана Конечно. дорога или отсутствовал дорожный знак произошло ДТП с жертвами. Но при этом, при всем, никто жертвам ну, ничего не компенсирует. Вот здесь я считаю, что нужно, конечно, может быть, юридическим организациям подключиться и создавать прецеденты такие, когда если кто-то пострадал именно из-за ненадлежащего состояния дорожной сети, для того, чтобы компенсировали им полностью, uh -huh. будь то ущерб автомобилю там, или, не дай бог, здоровью, чтобы чувствовали те чиновники, да. которые сидят, что в том числе они рублем отвечают. Угу. Потому что как только пойдут вот эти вот выплаты из бюджета, там будет а уже... Они, они уже пойдут не, не в область. Да, не в края. да, совершенно верно. И там уже будет маленько другой разговор. Поэтому, конечно, эту практику тоже. То есть здесь должна. надо вот, если дать уже советы автовладельцам, в любом случае, независимо там, в Красноярске или Новосибирске. Попал в люк, вырвало тебе из-за этого колесо или там пробил бампер, останавливаешься, вызываешь ГИБДД, а оформляешь абсолютно. как ДТП и, пожалуйста, досудебную претензию там, у нас департамент городского хозяйства да. с просьбой погасить. Если не погасят все ваши расходы, причем надо собирать чеки абсолютно все, эвакуатор, угу. экспертизы и так далее. И если уже ну, они никогда не хотят добровольно платить, естественно, идти в суд и доказывать свою правоту. Да, и э, я думаю, что тут суды э, займут... Прецеденты такие уже есть, да. по крайней мере, да, это и в прессе звучало. Вот Суды будут занимать, ну, естественно, э, сторону закона, потому что да. здесь, безусловно... Э, недоработка со стороны владельцев дорог. Да, и суды, да, здесь при условии, что если действительно это зафиксировано ГИБДД, тут уже какими-то там, знаешь, симпатиями уже не обойдешься. Здесь у нас любят часто ссылаться на пункт правил дорожного движения, где автолюбитель должен выбирать скоростной режим, ну, и способ в соответствии да. с дорожными условиями. Но а, здесь нужно как бы понимать, что дорожные условия у нас настолько непредсказуемые, да. что предугадать наличие какого-то дефекта, там, начиная от колеи, которая внезапно на а, перекрестке По появилась. появилась, да, или там открытого люка, конечно, яма какой-то, ну, человек, в, не, не имеющий Нет, спорт... навыки спорта, спортивного какого-то вождения, но физически но Если может. даже утрировать, да, как человек может э, своим мозгом понять, насколько сцепка с дорогой у него сейчас происходит с колесом для того, чтобы понимать, какую скоростную режиму в автоматическом, так сказать, ну, режиме да. выбрать. Да. И э, еще вот такой момент, поскольку у нас сейчас реализуется в рамках э, э, национального проекта «Безопасные качественные автомобильные mm -hmm. дороги», да, э, достаточно высокий, по крайней мере, для Новосибирска, опять же, это вот на сегодняшний момент порядка 60 для Новосибирска, агломерации 63 процентов дорог в нормативе вот тоже хочу как бы со своей стороны обратить внимание что конечно вот то понимание нормативного состояния которое uh -huh. есть у чиновников до да, у людей которые реализуют этот проект и то понимание нормативного состояния, которое, так скажем, есть у нас, но у обывателей, у автовладельцев, оно разное. То есть формально для цели национального проекта не учитываются ни параметры там, по ширине, да. дорожная обстановка, знаки, уклоны, габариты, несущая способность и так, далее, и так далее. То есть масса факторов, которые в учет не берется и не идет. Я тогда сейчас сразу про цифры и БКД и общий бюджет города и... На дороге, скажу, вот у нас общий бюджет Красноярская а, в 2020 году был 33 миллиарда рублей, это общий бюджет. На дороге общая сумма была выделена, общая со всех краевых, федеральных и БКД, 3 миллиарда пятьсот шестнадцать рублей. Городских а, полтора миллиарда, краевых миллиард 224. И по БКД частями приходил миллиард рублей. То есть, грубо говоря, в общей сложности на дороге мы потратили... 3,5 миллиарда рублей, но при этом при всем, ну, как-то мы в, не всегда видим ну, реализацию этих денег. И э, да, то есть здесь вот этот эффект, который, то есть отдача, вот то, о чем вы в самом начале сказали, э, эффективность дорожной деятельности, то есть вот этот вот, да, у нас, может быть, где-то есть недофинансирование э, по каким-то по содержанию, там, по ремонтам, но вот эта эффективность, вот эта вот отдача, Mm -hmm. которая с каждого рубля должна быть стопроцентная, да, ну или близкая к этому, мы mm -hmm. не видим. То есть, наблюдая на дорогах, там те же, когда у нас начинают там инъекционным методом или в mm -hmm. асфальт кидать, вернее, этот в лужи кидать асфальт то понимаешь, что вот те деньги, а это же как бы миллионы бюджетных рублей, да, они вылетают, да. они вылетают по, по сути в трубу. Но дело даже еще как бы не только вот в непосредственном браке, который, угу. к сожалению, часто встречается. Речь идет еще вообще о принципах. То есть на, для того, чтобы обеспечить эффективную, вот такую вот дорожную, дорожную деятельность необходимо обосновывать участки, виды mm -hmm. дорожных работ. Да, вот, я не знаю, как в Красноярске, но у нас, когда э, формируется программа следующего года, да, проходит там общественное слушание. Вот мы задаем вопрос, вот почему вот эта улица попала, вот эта, а вот это не попало mm -hmm. На что нам, в принципе, до сих пор никто внятно ничего не ответил. Ну, потому что так захотелось. А я скажу, у нас по такому одному из участков, когда реализовали отключение левых поворотов по улице Шахтеров и делали разворотные, так сказать, шлюзы, я задал вопрос, почему именно вот эту вот дорогу вы взяли по БКД и не учили там даже тротуаров. На что сказали, причем это БКД, безопасные и качественные дороги не учили тротуаров. Я задал вопрос, они говорят, ну потому что у нас по деньгам так только получилось. То есть, тут, то есть это федеральный проект, безопасные и качественные дороги, а мне отвечают, это просто потому что так получилось по деньгам. Сейчас, конечно, относительно того, как это начиналось, все в корне изменилось. И действительно, сейчас начали гнать километраж. Тротуары, дорожные знаки, разметка там. Все остальные сопутствующие факторы остались за скобками. На угу. это уже никто не обращает внимания. Но нет километраж. То есть, грубо говоря, вот у нас по Новосибирску массово идут тонкослоем. 3 угу. сантиметра Офигеть. толщина покрытия. Вкатывают дорогу в этот в тонкослой и отчитываются, что все что мы... в 5 сантиметров мы... было. А, нет, так как Нет, отчитываются, 3 сантиметра он так а -а -а. и есть То есть фрезерование, потом как бы 3 сантиметра Вот это тонкослойное покрытие Но это с точки зрения как бы инженерного дела да, Нормативных, это, это, да. это, это как бы поверхностная обработка да. То есть это не, не может как являться раньше назывался, слой, слой износа, износа да. Слой износа, да Значит, это не может быть основным покрытием Тем не менее, вот у нас как бы прогоняют вот этот И отчитывается, все еще там 15-20 километров приведено в нормативную состояние. При этом, не естественно, ни знаков там, ничего туда не входит. Mm -hmm. То есть это все остается, mm -hmm. как и было. И э, это вот один аспект, что да, действительно, вот это как бы видение нормативного mm -hmm. состояния, то, о чем я сказал, как бы людей mm -hmm. и то, что как бы в отчетах идет, оно, оно, оно разное. А есть еще сам принцип, то есть у нас предписано прям федеральным законом, что для того, чтобы назначить на, на вот этом участке, допустим, ремонт, на этом участке капитальный ремонт, а здесь необходима реконструкция, да, для этого необходимо выполнить инструментальное обследование, определить основные параметры дороги несущую способность там как бы износ то есть толщина угу. и так далее то есть очень все очень все, очень. все вот эти вот вещи они должны быть в учете и на основании уже а, вот такого анализа выбираются наиболее э, как бы слабые или там, наиболее востребованные к ремонту места, но ну, с учетом интенсивности, там же не только технические О, характеристики, да, да. то есть еще идет интенсивность движения, класс, а, дороги. Там, класс дороги и так далее. Да. Выбирается, это все расписано в нормативных документах, У. это по закону должно быть. Но этого нет. Вот мы, начиная с 2017 -го года, пытаемся э, достучаться и э, вот, вот довести э, до понимания тех людей, которые этим занимаются, что вы приближаетесь к тем требованиям, вы закон нарушаете, вы должны это сделать, потому что вот таким вот точным здесь делаю, здесь не делаю, вы эффективности не добьетесь. Ну да. То есть вы будете гладить ровное. При том, что там, где как бы уже совсем плохо, но будет еще хуже. По окончанию гарантии это все рассыпется. Да, по окончанию гарантии это все, это все как правило, рассыпается. У, нас... У меня вот вопрос, это, наверное, палка двух концов с точки зрения нас контролеров Федеральный бюджет, программа безопасные и качественной дороги выделяется. И, естественно, ГИБДД тоже отчитывается показатель там, ДТП на тех участках, где по БКД сделали, якобы уменьшился. Но мы, как контролеры, и, к примеру, вот свежую дорогу делают, мы видим, есть недостатки, есть приложение безопасной и качественной дороги», где можно пожаловаться. Вот мы нажалуемся так, что, ну, можем, у меня я просто вопрос в этом заключается. Мы можем пожаловаться так, что, к примеру, скажут, ну, тогда хрен вам в следующем году денег, раз вы делать дороги не умеете. И ты понимаешь, что, ну, тогда в Красноярск в следующем году не придет... Столько денег, как было в этом году. И ты думаешь, стоит ли жаловаться туда именно по БКД, чтобы их там натянули хорошо и они сделали хорошо, или просто получится так, что им потом денег не дадут? А вот это вот правильный вопрос. На самом деле, действительно, в национальном проекте последующее финансирование зависит от того, насколько реализовано успешно предыдущие да. все показатели. И поэтому, безусловно, конечно, те на местах в регионах, должностные лица, которые есть, они кровно заинтересованы, что бы тут ни происходило на месте, чтобы наверх ушла информация так как положено так как надо потому что в противном случае ну да пострадают пострадают. пострадают все денег не получат и так далее поэтому объективную информацию ну, просто это на уровне как бы самоубийства э, им выдавать э, вот такую. Но... А что нам делать, как контролерам? Ну, как бы угрожать, наверное, уже тогда администрации, говорить, что если вы сейчас это не исправите, если вы не сделаете как в соответствии с нормативом, я тогда буду жаловаться в БКД и потом скажу, что по вашей причине край, к примеру, или область не получила денег. Каким только, можно сказать, шантажом уже заниматься, я не знаю просто. Ну, для того, чтобы, понимаете, в чем дело, вот этой объективной информации, и я как бы сейчас практически в этом убежден. Такой объективной информации ее практически ни у кого нет. Uh -huh. ну, не знаю, мы вот сейчас у ГИБДД запросили, может быть ГИБДД нам что-то ответит. Ведь для того, чтобы четко понимать, а какие показатели на дорожной сети, ведь это же не 100 километров uh -huh. и даже не тысячи километров. То есть ну, у нас агломерация чуть больше 1000 а общая протяженность БКД это порядка 12 тысяч по территориальной сети. То есть uh -huh. это большая протяженность. И для того, чтобы держать руку на пульсе и понимать, а в каком состоянии в этом году находится эта улично-дорожная сеть, сколько дорог развалилось за да. год в хлам, а сколько вот этим ремонтом более-менее нормативное состояние привело. Ну, для этого ну, нужно ну, обследовать. Да, для информации. Это не делается. В Новосибирске 3298 километров дорог, а в Красноярске всего лишь 1200 километров дорог. Ну. 3000 километров – это статистические данные. Но это на, на официальном сайте администрации. А, вы знаете, вот интересно по поводу протяженности дорожной сети города Новосибирска, потому что вот у нас есть ПКРТИ такая, а, это как бы документ стратегический, и я не могу ему не доверять. Mm -hmm. По этому документу у нас 1700 километров. А, вот. До этого в муниципальной программе было 1500 километров. У нас... Протяженность, даже как бы вот такие вот вещи элементарные, да. у нас даже протяженность улично-дорожной сети муниципалитета, она в различных источниках э, расходится, и причем расходится mm -hmm. не на 5 километров. А расходится существенно. Да, не может быть мерят, ну, к примеру, семиполосная мерят как двухполосную и делят ее на, на Я думаю, части. что методики там одни, там просто как бы напросто, скорее всего, это все берется с потолка. Точно так же квадратура, на которую сейчас выделяются деньги на содержание, ведь этих же данных угу. тоже ни у кого нет. Вот интересный такой момент, я не знаю, может быть вы по Красноярску посмотрите, у нас... И мы такой запрос от ОНФ тоже в Министерство транспорта направили. У нас в регионе систематически идет недофинансирование по основным дорожным работам. Uh -huh. То есть, допустим, по содержанию идет коэффициент бюджетной обеспеченности очень низкий, то есть 0,5, меньше, там 0,4 uh -huh. и так далее. По ремонтам идет системный недоремонт, системный по агломерации, по городу, везде. При этом... То есть денег не хватает, причем существенно. При этом год от года растет количество дорог в нормативном состоянии и постоянно улучшается уровень содержания. Вот как этот парадокс объяснить? То есть с одной стороны денег не хватает существенно, а с другой стороны мы становим, у нас становится все лучше и лучше. А у нас сейчас решили цифры подгонять и у нас в этом году, ну, в прошлом, в декабре бюджетно, 2021 год, был принят даже с маленьким профицитом. То есть, значит, якобы денег городских хватает на все. Но ну, У нас э, пока еще до, до такого продвинутого, у нас до сих пор еще норматив не могут посчитать. Мы опять же писали в прокуратуру, нас прокуратура, прокуратура поддержала. Город Новосибирск, разработайте норматив на содержание, это же э, норматив финансовых затрат, да, это вот то, mm -hmm. что положено по федеральному закону. То есть у нас э, 13-я статья, 14-я статья федерального закона, они э, обязывают, предписывают владельцам дорог иметь у себя норматив финансовых затрат для того, чтобы планировать свою дорожную деятельность. Uh -huh. У нас э, в агломерации э, и как бы в муниципалитетах даже этих нормативов не было. Понимаете, то есть мы, когда начинали вот эту вот деятельность, вот, угу. вот такую, мы э, пытались как бы, э, вот этот вот закон... Э, да, э, всем рассказать, как должно быть. Всем а... рассказать, понимаете, мы, вот как бы общественники, да. рассказывали чиновникам, как у них должно быть. И многие очень сильно удивлялись. То есть больше половины вот так вот смотрели, что правда, и так должно Это быть. Это вот так же, как сейчас, сейчас вот в этой ситуации, мы, общественники, поехали в Новосибирск для того, чтобы да. меняться опытом и показать всем красноярцам. То есть чиновники которые поехали потом просто промолчали или забыли вообще о чем они разговаривают так а теперь в живом режиме сравним время 17 20 в красноярске сегодня тоже выпал снег и его никто не убирал 9 баллов новосибирске показывает 10 баллов и вот сейчас мы подходим, наверное, к одному из таких ключевых, важных вопросов. Это как бы уровень профессиональной компетенции. Потому И что вот у нас чиновников, чиновников вот у нас, наверное, до 2010 -го года, помню, 10 9 10 год, деятельность заказчика-застройщика, она лицензировалась. То есть это деятельность, по которой выдавалась лицензия, то есть организация, там, будет бюджетная или государственная, обязана была подтверждать уровень компетенций сотрудников, оснащения и так далее, и так далее, для того, чтобы реализовывать вот эти полномочия государственных заказчиков. Михаило, вот расскажи, мы ну, в первый день в гостях Новосибирска побывали в администрации в двух отделах, в департаментах, и, насколько я понимаю, у вас администрация не стесняется видеосъемки, не стесняется приглашения каких-либо общественников к себе в гости. Это чем-то обосновано? То есть, ну, почему именно так? Или у вас всегда так было? <связывая> ну, сколько помню, вот, вот когда мы начали это фарм, может быть, там что-то и были первое время понимание, зачем нужны эти общественники. Но поскольку мы уже достаточно давно плотно контактируем с администрацией Сначала, правда, мы их вынуждали к этому, а потом как-то вошло в привычку Ну, то есть... Вы как бы постепенно добились того, чтобы вас принимали и вообще общественников принимали ну, к себе, как, как, да, да, как же... тех людей, которые помогают им на самом деле да, работать. Это же, если помнишь, было же время, когда мы устраивали такие же митинги с перекрытиями дорог. Да, да, да. Ты, ты посмотри, посмотрел на, на то, что было, к примеру. Да-да-да. Я думаю, блин, мы же такое же делали в пятом или шестом да. году не помню. Да. К сожалению, в, в телевизоре государственном поднять что-то... Критичное в последнее время стало сложно uh -huh. я пытался через ГПРК поднять тему вот этих парковых для инвалидов и обиженных uh -huh. девочек они сказали мне не, не, не интересно uh -huh. вот так вот. но у нас уже практически с десяток лет никто не требует никаких знаний навыков там умений и прочее прочее оснащения uh -huh. с людей которые э, управляют миллиардами, понимаете, то есть mm -hmm. они э, отвечают за проектирование, то есть начиная mm -hmm. со стадии подготовки, реализацию, потом эксплуатацию, а прийти к нему как бы и проверить его знания, вообще у тебя профильное образование это есть, ты вообще понимаешь, да. чем там, допустим, один тип асфальтобетона от другого отличается и где какие применяются или почему нельзя, как вот у нас часто там щебень 40-70 использовать для покрытия автомобильной дороги, угу. что даже в конкурсной документации, как бы в этих в сметах мы видим. Этого То есть нет. они выставляют на федеральные торги уже с нарушениями. Конечно. То есть, мы не раз фиксировали в рамках проекта за честные закупки, что у нас даже те проектные решения, они не соответствуют нормативным положениям, требованиям, которые изначально закладываются. Потому что люди не понимают, они не знают. И вот таких вот требований к ним сейчас не предъявляют. У нас все, что касается вот этой вот прозрачности, вот деятельности, в том числе как бы дорожных организаций, с этим прям беда. Вот в рамках национального проекта и в рамках указа президента есть, такое, есть такая цель внедрить систему контроля дорожных фондов, за использованием дорожных фондов. СКДФ. Такая. Это общедоступная система и э, предполагалось, и как бы это дело все по крайней, по крайней мере презентовалось таким образом, что это будет ресурс, на который может любой абсолютно зайти, mm -hmm. посмотреть на любую дорогу э, по ее параметрам, какие работы выполнялись, что там как бы она из себя сейчас представляет и так далее и так далее. В указе президента был четко указ... дан срок – девятнадцатый год. Вот угу. сейчас вот попробуйте найти зайти ну, в эту систему СКДФ. То, только по запросу, когда я был помощником депутата городского совета в Красноярске, только по запросу. То есть просто публичных этих цифр нет. Но в нее сейчас можно зайти. То есть как бы зайти в принципе не, не проблема. Я там ссылку дам. То есть если угу. вы как бы зайдете данных нет. Куда то потрачено? Есть, а, там вообще угу. про дорогу нет данных. Нет данных нормативного у меня состоянии или нет. Угу. То есть ее основные параметры, там несущая способность и так далее. То есть все то, что должно быть про эту дорогу, этих данных нет. И я знаю, у нас была проблема, когда активно там заставляли наполнять владельцев дорог, мелкие муниципалитеты, наполнять эту СКДФ, что вот, смотрите, указ президента, да, вот вы давайте быстрее, быстрее, сроки вам такие. А столкнулись с тем, что данных-то нет. Это мы говорим о том, что вот этого учета, который изначально должен быть со стороны uh -huh. органов муниципальной власти, да, он, он не велся систематически на протяжении многих лет. Требование закона было? Было. Никто не исполнял, но никто и не контролировал. Uh -huh. То есть по умолчанию, 257-й федеральный закон, который предписывал там, наличие паспортов на дорогу, проектов организации дорожного движения на дорогу, uh -huh. да, это все, это все как бы 43-й сейчас федеральный закон предписывает наличие этих документов. Этих документов нет. Но по умолчанию, как бы делалось вид, что все хорошо. Uh -huh. И у меня такое впечатление: сейчас я практически, наверное, в этом убежден, что когда э, национальный проект формировался, вот эти розовые очки у всех были то есть они думали, что есть федеральные законы, наверное, все его выполняют, никто его не выполнял, угу. и никаких этих данных не было. И когда как бы столкнулись с тем, что наполнять-то нечем, то есть да, вот эта система СКД. А вот паспорта дорог у вас имеются? Нет, вот в, как бы одна из э, таких тоже наших э, работ и головных болей для того, чтобы наконец-то э, появились полноценные паспорта. Вот как, хотя бы как по примеру на федеральной угу. сети, да, у них есть АБДД дорога, то есть автоматический банк дорожных данных. В котором, как бы, по дороге сформированы все ее как бы, показатели, то есть, вот аналог вот такого паспорта он цифровой. Ведь, ведь чиновники же не понимают, что это даже им позволит э, на основании паспорта дорог формировать ее в соответствии с нормативами. Это повысит прозрачность да. в любом случае, да. То есть нельзя будет одну и ту же дорогу ремонтировать по да. несколько раз из года в год. Или, да? или ее отремонтировать, она, допустим, ну срок службы ее должен там, грубо говоря, 15 лет. Межремонтный срок, да. да. Она должна выдержать межремонтный срок. Да. А она, к примеру, там, не выдержала и 3 Вот лет. мы сейчас опять подходим к тому, умышленно ли это случайно. Потому что мы об этом говорим не один год, и не два года, и не три года. Mm -hmm. То есть говорим, этого не происходит, и это не делается. То есть тех же паспортов нету, проектов организации дорожного движения нет. Да, нас, впи... кстати, тоже до сих пор нет проектов Такое впечатление, что это не делается. У нас, вот я сейчас перебью, у нас прокуратура сейчас вышла в суд к администрации города для того, чтобы они все-таки занялись проектами? У нас это прокуратура сделала чуть-чуть раньше. Более того, у нас уже есть решение суда о том, чтобы город Новосибирск разработал у себя проект организации дорожного движения, там, техническую документацию и так далее. То есть у нас этот процесс уже прошел. Результата нет. А, то есть, то есть тот срок, который... Да, его оттянули потом. этот тот срок, который установили, его там опять перенесли. Даже решение суда... Не, <смех> чиновников не подвинуло, представляете, и, и, и реализовать федеральный закон. То есть, ну, конечно, вопрос принципиальный. Нам нужно либо а, тогда уже федеральные законы там а, как-то э, говорить, что ну, они не обязательны к выполнению, а. либо корректировать их под ту действительность, которая есть, либо все-таки ну, пытаться как-то системно это реализовать. А. Потому что розовые очки, вот я еще раз повторяю, которые вот э, есть, они, на, на мой взгляд, у многих еще до сих пор в том числе в Москве эти розовые очки есть, которые там отчитываются бесконечно. О том, да. что как успешно, удачно и там с перевыполнением идут. Как они Надо... убирают улицу Вы... в сухую. Да? Выйти и посмотреть да, на место. Вот это вот, вот успешность и удачность. Приехать не на один день, как бы ленточку куда-то разрезать. Да. А приехать и вникнуть. Прям вникнуть в ситуацию. Посмотреть, э, как бы тех... с технической точки зрения посмотреть. Угу. С людьми пообщаться. Ну вот, к сожалению... Пока вот, э... Чиновники у нас, к сожалению, пока закрыты. Хотя вот в отличие от города Красноярска, в Новосибирске чиновники более открыты. То есть они были согласны, чтобы я пришел в их кабинет, сидел с камерой и все это записывал. Ну, мы с ними работаем в этом направлении, поэтому они знают, что лучше взаимодействовать. Кстати, да, даже ваши чиновники, так как сейчас занимаются центром организации мониторинга дорог, они как раз даже записали мой номер телефона, чтобы я поделился контактами с чиновниками нашего города, чтобы как-то обменяться опытом. Ну потому что ну, то, что я им рассказывал, они сидели очень сильно удивлялись, что какие системы у нас работают, что у мэра есть планшет, который видит, где какая спецтехника, где какой автобус едет. Здесь это базовая, базовая страница, это в целом движение города, сконцентрировано, как сейчас выглядит. Выход полностью всей коммуналки, транспорт, работа, система управления дорожным движением. Евгений Васильевич, ага, привет. У вас пошли снегопогрузчики, да? Работают два. Это два комплекса, да, работают? Раза в три-четыре увеличили сейчас. Как раз сюда проводили, мы заходим в отдаленные районы и выгребаем снег оттуда. Да, я и вижу, что здесь комплексы пошли. Вся вот спецтехника пробки ДТП показывают, То есть вот здесь видно, где, где какие светофоры, то есть по количеству. Алисан, скажите, вот, я думаю, начать часть того, что, в принципе, как возникла идея, и насколько помню, помню, вообще при Городецком было, да? При, при предыдущем Гродецком. Да. То есть это достаточно давно. У нас локо с 2014 -го года. У нас проблема с мэром. У нас э, на однажды Единая Россия так всем надоела. У нас... Э, как бы я в основном даже не, не в основном не знаю, как во что упирается в, в городское устройство, в мэра. А однажды люди в порядке протеста выбрали не, не едино, того, не, не единороса, Но. а коммуниста нашего любимого ага. локоть, который прекрасно себя вот прям во вторых ролях был за Зуганова. И нет бы ему в Думе остаться, нет, его послали на, на мэров. А он бывший депутат Госдумы? Да, да. И вот он ну, там все красиво то в доме разъяснял, а тут хозяйство. Тут, готов, же, тут, тут же, хозяй... же тут надо тут пахать. Же... Да, тут надо хозяйством заниматься. И видно, что это его напрягает. Но партия сказала, надо, с Единой Россией договорились, а команду под это дело безобразную набрали. До него был Вадим Филиппович Городецкий. Угу. И вот при нем возник вот эта вот идея. И вот Солесей, в общем-то, стоял у истока всего этого угу. дела. У нас, я тоже скажу, что вот, как вы говорили, у вас есть, называется сайт... портал э, да, Мой новосибирск, мой новосибирск. Угу. У нас был наш Красноярский, тоже он создавался еще в двенадцатом году. Но со временем э, молодежное правительство Красноярского края не стало его поддерживать, потому что под их эгиды, э, ну вся информация обрабатывалась. Жалобы практически там вообще никакие не обрабатывались. Красноярцы просто перестали туда что-то присылать. Ну и сам проект затух просто. С прошлого года, с конца прошлого года запущен пока в проекте, а в этом году, скорее всего, он заиграет везде так называемый проект ПоС. Слышали, сидит ПОС. Вот я вам расскажу. Поэтому создавать уже ничего не надо. Федералы уже все придумали, теперь. То есть мы поиграли с 11 вы с года в Киеве. Вот. Сейчас расскажу немножко про пост, чтобы вы понимали. Потом мы вернемся к системе Мой Новосибирск, да? Платформа обратных связи. Uh -huh. Разработали ее, там, федеральные. Причем один к одному, как практически Мой Новосибирске, ясно, что они смотрели, на эти ну, вещи. Да, ну да, как бы это все эти вещи. Значит, единственное, но в этой вещи, на самом деле прекрасно, теперь все, кто зарегистрировался на госуслугах, имеют возможность написать о всех проблемах в городе. Не читала бы. Вот. Снег не вывезли, пишите нам. Да. Есть такая потом, причем она как и мобильное приложение существует, угу. так и полная версия на да, веб-версии. Да. Вот. Да. Ну, у нас выпал снег, как бы и все-таки да. понятно, что это все. Значит, ну, все. Не да. А, я не хочу быть правом рукой, например, я скида на отношения. Я уже не нарвалась, поэтому. До да. свидания. Значит, платформа обратной связи. Теперь и все это попадает сразу администрация президента, собственно говоря, в ее uh -huh. систему. Она, естественно, имеет какую-то да, какую пирамиду. То есть это федеральные чиновники, региональное правительство – это основное. Uh -huh. И основное – все это вот эти вот муниципалитеты, которые внутри находятся. Uh -huh. Так вот человек наш, в смысле имеется в виду любой житель, uh -huh. мы с вами можем зарегистрироваться сообщением в ПОСЕ несколькими способами. Вы можете зарегистрировать непосредственно просто его как вот общение. А, а, при, при, причем на самом может какую-то структуру написать она сама равно сюда попадет mm -hmm. вы можете его написать там еще там где-то короче любым способом она все равно попадет сюда недавно до этого поса была другая система еще одна которая назывался инцидент mm -hmm. вы может про нее не слышали Я это медиа делала компания тоже верхняя Которая обрабатывала соцсети. Может быть, вы обращались в соцсетях, вам отвечает сразу же там департамент такой-то, вот на наш вопросик, да? Она обрабатывала соцсети. Мы в ней тоже работали частично. Сейчас инцидент подцепили вот сюда. Здесь же еще и будет голос у Вани. Вы как человек, которому вообще наплевать, как, как жителю мне. Но... БКД это дорога, не БКД, муниципальная территория, что, с чем сталкивается мой Новосибирск, да? Конечно, почему вот происходит потому, что это Не наша, не наша да? потому что жителю наплевать, и должно быть наплевать, вы пишете да. там, надо не материться. В том смысле, что жителю должно быть абсолютно все равно. Ему, да. Он пишет в мэрию. Он написал, а вы там, ребята, друг вы разберитесь, у вас да. это ДЭО какой-то отвечает, тут у вас администрация, администрация отвечает. Ну, с 201 года все это да. у меня уже как-то в голове все это было, и он вот это пишет, <coughs> да, и ему по БКД вы будете это ремонтировать, или у вас свои какие-то деньги, но все равно он написал, вы там сами разбираетесь, как uh -huh. говорится. У нас с вами есть официальное обращение к граждан, которые uh -huh. по 59-му ФЗ uh -huh. обрабатываются. В течение 30 дней мы должны вам дать, мы как миницы чиновники, uh -huh. дать ответ жителю. Uh, как говорится, по существу, но не всегда решить проблему. Uh -huh. Естественно, мы даем ответ по существу. Мы объясняем, но не решаем проблему. Дай Бог, за эти 30 дней мы решили проблему, задача не очень Проводить такая. Да, да. Нет, есть ресурсов, либо мы вам говорим это ну, каким-то образом в ходе вопроса. Тут мой Новосибирск не работал под 59-м КЗ. Мы сразу были категорически против того, чтобы давать ответ по существу, мы должны вести, довести вообще эту проблему до, до конца. конца. Мы должны поставить слово решено по проблеме, когда относительно решена. Вы можете вести жителя сколько угодно, по ней говорить, что мы планируем ее в 2021 году, типа на следующий год я вам отпишусь по mm -hmm. этому времени, но все время в работе держать, чтобы да бывают проблемы два года могут но решаться. На исполнителя оно всегда висит как да, неисполнено. Конечно, конечно. Это Почему? Как Почему? Дело. Почему? Дело. Почему много вот так сейчас нерешенных проблем? Потому что есть проблемы долгоиграющие. Mm -hmm. Соответственно, то есть до, мы должны довести ее до решено mm -hmm. на самом деле. Давать адекватные сроки, я объясняю судьба жителю, почему я там откладываю. У него все информирование, соответственно, идет лично в личном кабинете, либо на СМС-ку. Он по мере видит диалог, да, что его не забыли, что проблема рассматривается. Вот это то же самое, но только здесь нет растянутых сроков. Mm -hmm. Здесь тоже не 59-й ФЗ, но тем не менее, вы должны. И тут под все контролем время сверху. под контролем сверху, под контролем региона, mm -hmm. да, в какой-то степени. То есть мы вот тоже такая же вещь. Теперь вернемся, значит, к моей Почему в то время возникла городецкий, да, действительно был у истока. Мы все работали с официальными обращениями, да. В мэрию их падает огромное количество этих обращений. И, соответственно, когда мы здесь, наш департамент, совместно со общественной приемной, взял, взялся за их, скажем так, аналитику, да, то есть давайте посмотрим, что это такое. Мы поняли, что 60% этих обращений в любом городе страны. Это вещи справочного характера. А в том смысле, что я не знаю, куда мне обратиться-то ли, вот это, вот это, mm -hmm. а что, где мы понимаем, что мы людей недостаточно информируем. Если бы это было на сайтах, в удобоваримой в удобно форме, mm -hmm. почему возник мой Новосибирск, не как работа с, с сообщениями, это один, да? а сейчас это с куча карт, по mm -hmm. которым вы можете найти информацию, дай бог, что они актуальны. Есть, что при условии, что они говоришь, должны быть актуальны, есть, есть, есть, конечно. Нет. Или вот вы, например, говорите, вот вы сейчас начали говорить уже как дорожка, да? Mm -hmm. Я всегда говорю, вот если бы мы... Перекрытие дорог, да? Mm -hmm. Это всегда связано с, либо с каким-то мероприятием, либо с каким-то там мы ремонтом, более, или с чем-то, да. Mm -hmm. И если я вот здесь вот укажу те улицы, которые я пересекаю, либо укажу маршрут, все, что происходит на моем пути, обязательно меня информирует. ставлю mm -hmm. галочку, да? Мы раньше информировали через СМС, СМС, это, конечно, было дороговато для мэрии. Ну, да. да, сейчас мы в связи с тем, что есть все приложение, приложение мой новости, делаем через пуш видам Да, на только пуши. Да, как бы убрали. Есть e-mail, он остается, как бы, да, и пуш. Вообще пиар, как таковая, uh -huh. да, этой, этой системы. Он Спросите кого-то, он отсутствует. Ну, в смысле, как он не. не а такого. А во-вторых, мы должны, для того, чтобы на нас подписывались, мы должны стопроцентно, ну, или хотя бы процентов удовлетворять работой этой системы. Да. Mm -hmm. Если мы, как говорится, я вам говорю, мэрия, говорю, говорю, а вы там все что-то ничего не делаете, не делаете, игнорите, ну, и пошли вы со своей системой. И, соответственно, раз мы уже, когда к нам официальное обращение приходит от жителя, пишет житель, кто руководитель? Mm -hmm. Руководитель. То есть подпись свою, под письмо под видом, ставит руководство. А мой Новосибирск вообще отделен от mm -hmm. Там нет руководства. Это и плюс, и минус. Точнее, руководство присутствует как контролер. Mm -hmm. Он может посмотреть все, что падает на его подразделение. Mm -hmm. да. ну, по не Нет, ну, ну, ну почему? Он может сказать, это. что... No. Да, вот. Но он не отписывает, на него это не падает. Он с этими письмами не работает. Mm -hmm. Это рутина. Это 59-й вызов. Есть... Ведь и когда этот вот, и когда эта вот вещь закрутилась, мы да, называли это. Проект... Вот эти 60% процентов соответствуют тридцати семи тысячам. Нет, конечно. Ну нет, конечно. Пока нет. Во-первых, здесь для того, чтобы эти 60% соответствовали, мы должны с вами загнать, как в пост сейчас загнали, все категории все группы отраслей, которые существуют, mm -hmm. там сейчас не все группы, там это образование, там это социалки в Мой новосибирске, то есть mm -hmm. такие вещи, они, mm -hmm. там то мамочки, они Пожаловаться Негим нет, нет, в да. Дело в том, что мы привлекали и до сих пор привлекаем сюда по желанию структуры, mm -hmm. структуры, которые готовы отрабатывать. Почему по желанию? Да, потому что Хоть и говорят про мэрию, но вот те люди, которые, вот мы сейчас приходим, да, а кто же отрабатывает эти сообщения на самом деле? А это как с рабочие лошадки, те отрабатывают. Mm -hmm. Это люди от эксперта там это до начальника отдела, максимальная должность, которая работает в Мой Новосибирске начальника отдела. Mm -hmm. С обращением. Да, mm -hmm. а mm -hmm. у него этих обращений mm -hmm. от Мой Новосибирске, не. от Пост от инцидента упала на личном приеме он получил у него их куча а ему понимаете еще надо на а у него совещания. есть ответ оф... да почему не совещание у него есть официальная работа должен территорию объехать. это администрации района вот это. он он вообще на месяц это не сидит никогда он говорит Вы мне вот эти блин валите эти да с какими-то сроками а мне когда это делать то у меня три коллеги в подчинении, я должен территорию объехать, я должен там кому-то по шапке надавать. Это, к сожалению, падает на, тот, на тех специалистов, которые и так дофига занят. Угу. Вот. Но, тем не менее, с другой стороны, мы почему то сюда привлекали? Я говорю, ребята, ну вам в этом случае, если вам уже сигнализируют жители, причем, да, это вопросы Меньше разъезжать. Обратить? Да. да. Вам то, сказали, да, да, что вы понимаете, что вам вот туда уже навалилась куча проблем, и эта же вот у вас уже стало ахтунг туда ехать надо, проблему туда mm -hmm. решать, да, каким-то образом. Вот. То есть это вам дает какие-то возможности. Я понимаю, что вам интересно, вы понимаете, что вам надо проверить что а там так ли вот, это угу. потому что вот, ну не выковали, выковали. Да, и фейковые, не фейковые, да опять же ж, жители всегда да. отличаются от взгляда на проблему от чиновников да? да эти считают что это выполнили наши чиновники да жители говорят что нифига вы не выполнен что некачественно uh -huh. этот вот баланс он очень всегда как говорится ну вот такой скользкий, скользкий да они отписываются законодательством другие Внешним видом их это не устраивает. Ну, то есть по-разному. Вот. Поэтому в Мой Новосибирский в качестве исполнителей присутствуют только вот такие структуры. Но, да, не. Но этих звеньев оказалось мало. В том смысле, начали, с чем хорош Мой Новосибирский еще был, мы привлекли сюда не только, естественно, специалистов мэрии, а городские службы. Начались Гормост, хотя это тоже муниципальное учреждение. Да, Горсвет, потому что хозяйство ряд крупных управляющих компаний. Потому что большинство все, что связано с МКД и вокруг mm -hmm. зоны, да тут муниципалитет ничего делать не может. Мы начинаем писать отписки, что обратитесь к и пожалуйста, управляющую компанию, т -т -т -т, тогда это можно. Mm -hmm. Или соберите своих собственников и решите, нужна вам парковка или рядовая горка. Mm -hmm. да, то есть, что вы хотите, это не в наших компетенциях. Mm -hmm. Мы пишем как рекомендации. Но... Управляющие компании несколько заинтересовались в чтобы было лицензирование, и чем быстрее они отреагируют на проблему, тем выше у них шанс удержаться mm -hmm. на плаву. Вот. Поэтому э, управляющие компании здесь есть как исполнители в этой системе, mm -hmm. но это по желанию не всех загнали, к сожалению, но крупные практически все есть. Поэтому вот это вот все хорошо, что появился пост. Пост – это так называемые создали ЦУРы, Центру Регионом. региона. Вот. Их ЦУРы вот эти ага. создавали это вот и есть работа с по посту. Они а выискивают нет. проблемы, которые обращаются население а во все органы власти, да. даже просто, вот, как вот. правильно сказала Исидуарова, через соцсети. Угу. Потому что, я еще раз говорю, когда была был вот мой Новосибирск, мы, как, девиз его какой был, мы решаем проблемы вместе. Мы наливно полагали, может быть, в тот момент, что на самом деле, что такое мой Новосибирск должен быть? как да, я иду на работу. Да? Есть куча мест, куда мэрия не заглянем, uh -huh. нет на это времени, ну, смотрите, пока ну, и, и ресурсов нет. Не да, то есть это, она заглянет может быть, через месяц, да? а я иду на работу, я все равно увидел этот, этот мусор. Я ему еще одну, отправил, uh -huh. я увидел там знак, щик, отправил, я там это. И мы думали, что ну вот жителю мы это отправили. И нам просто надо есть, мы это все накопим, да, и будем. А народ-то стал требовать быстрый uh -huh. Понимаете на это? А мы это понимали, что у нас ресурсов-то нету быстро решить проблему. Это народ раздражает. Mm -hmm. Да, типа я, я же вам показал. Да, mm -hmm. а вы что, уже, я вижу, даже пойти, даже вот все учтено, я понимаете? Да. да, Да, поэтому я и говорила, что, ребята, народ будет раздражать, если вы не ничего писать не будете. Mm -hmm. Если вы ему внятно будете отвечать в течение до решения проблемы, mm -hmm. я вас уверяю, вы внятные жители этой погоды. Да, они вы... они, даже они, видят, да, говорят, да, они видят связь. Вы не, им внятно не, объясняете, не почему. Не дожидаются. Так вот, мой Новосибирск из вот этих вот регистрации сообщений, да, вот превратился, я еще раз говорю, вот, тематически вот эти mm -hmm. карты отлично Когда жители регистрируют, например, проблему яма на дороге, угу. у нас за это отвечает целая куча служб. Ну, понять, до... чья дорога? Во-первых, а -а -а. да, у нас дороги 2 А, там 2 Б, первой, второй категории. Если это, то это даже не департамент АДЭО, служба. Два уже отменили Ну это я, я, я не из следующих то транспортных проблем, о которых я говорю. Федерация владельцев российского Сибирский должны еще, но ну, для себя, если к вам кто-то позвонил и обратился, знать, кому принадлежит этот нет, ну или нет. Посоветовать, Житель, нет, да? не посоветовать, не надо. не, Житель это не, не должен тебя. знать ничего. Нет. Он вам он может быть это другом. По ну, а, какой-то а, проблематике да, нам есть. позвонили в общественную организацию, угу. то, естественно, я что, что, вы даете даю легко, совет. Кто куда? за это отвечает, да, да. да конечно, да. вы должны. Ну, это легко, да. Но это легко, на самом деле. Да. Потому что природы, у нас везде уже. Э, Общественный транспорт подходит значит, Дэл. Общественного транспорта нет, значит, а, это а, неправильно. а, вот, а вот нет, ну, чаще, а вот чаще, уже нет. Чаще, а а, а вот уже. Раньше было, у нас даже везде были большие плакаты, делали, да, на Новосибирские новости, написано что вот эти дороги, по которым муниципальный транспорт ходит, правильно говорит Вячеслав, за них отвечают ДЭО. ДЭО-1, mm -hmm. ДЭО-2, ДЭО-3. Опять же, ДЭО там всего 6, а районов 8. А какая моя ДЭО? А куда звонить? Да? Mm -hmm. Это надо тоже знать, потому что ДЭО номер 1 есть, ДЭО номер 4 и ДЭО советского района. Mm -hmm. А okay. первомайка какое-то ДЭО, тоже вопрос. Mm -hmm. да? А, Нет, ну это вы... А ДОА 1 три района забирает. Вот как об этом сказать? Да, вот. дальше. Да, по которым муниципальный транспорт не ходит, это там внутри кварталки какие-то. И частного сектора, что очень важно, да, это администрация района отвечает, mm -hmm. да? Прямо если это какая-то, это может быть там МКД. сама МКДшка, а вот здесь какой-то проезд между ними, это может быть и администрация mm -hmm. Это очень трудно понять. По пока воду нужно понять. Да по, кар... да, по карте вот не тыкнешь, пока не поймешь, что какие-то уничасти, это бадание. Mm -hmm. Вот мы когда сейчас следовали и прижала, я там у них смотрела, ну как они, как они вообще все это регистрируют. У них есть большой об... перечень дорог, где в случае рамсов с администрацией, да, у них есть вот это вот границ от этого дома, вот это мое, а вот отсюда уже твое. У нас mm. лестницу иногда делили. представляешь, вот половина лестницы относится к МКД, это... а половина это к администрации, администрации района. И, да. и, и она реально, да, половина, думаю, она без снега или да. Когда просто да. дворник вычисли половинку всего, а потом это, я, нет, я, нет, это дворник именно не а администрация я, ничего я, не делает. Я, ну, в общем, неважно. Создал инструмент отличный, причем и с мобильным приложением, и все вопросы в том, что вот сами ответственные, с ними есть проблемы. Я понимаю, что у них и зарядки-то дофига. Нужно об этом всем думать, садиться и, как говорится, ну как-то проблемы кадровые решать. Ну Да, это тоже, конечно, все хорошо. Но, Но это опять... федеральные деньги с универсиальной. По, по, по поводу планшета техника едет. То есть здесь у нас тоже система ГЛОНАСС вроде как внедрена. Но опять же я обращал внимание, как машина, вот у нас даже терминология есть такая, угу. да, То есть она формально идет по маршруту. Медленно. Немедленно, наоборот. То есть как бы она может быстро идти, может медленно. То есть у нее э, идет КДМК. Uh -huh. Причем э, идет патрульная снегочистка. Вот их там 3-4 э, выстроилась, проходит. Но они проходят не настроенные ножи, то есть как бы не поставлены, как бы правильный скоростной режим не выбран. Uh -huh. да? И за ними, по сути, как бы после того, как они прошли, результата нет. То есть как вот этот вот бугры лед и прочее, и прочее, то есть даже вот этот вот снег, снежная каша как была, она так и осталась. У меня даже видео есть. То есть я по я сути, снимал. Для полного контроля, чтобы там, ну, если глава, да, говорит о том, что я буду всех контролировать и пинать, помимо глонасса и контроля на планшете, должно быть еще видеофиксация до того, как он прошел там, грубо говоря, этот километр, и после на выходе. Ну, э, как бы видеофиксация, ну, это может быть тоже какой-то э, даст результат. Но, на мой взгляд, э, должен быть реализован самый главный принцип. Платить... И э, принимать нужно результат, да. а не процесс. У нас на сегодняшний момент дорожные как бы, организации и э, даже по контракту, которые работают, они работают на процесс. Угу. Вот им дано э, Километр столько-то столько километров да. проехать, столько-то раз очистить и так далее. Вот они это и делают. А, спроса, не спрашивает, а, а нужно спрашивать да. и платить за результат. Да. Вот ты хоть, хоть один раз проедь, хоть пять раз проедешь, но до тех, да. до тех пор, пока не будет вот того результата, который как бы предписан, угу. денег ты не получишь. Да. И вот до тех пор, пока этот принцип не будет реализован, да, можно как бы систем контроля хоть занаставиться, Будут, как бы, ну, как скажут, по, вы же не требовали, чтобы дорога была да. вылезана. Мы ее Лука Лукавить, обманывать. Да. У нас же народ такой, вот он, с найдет, фантазией как выйти, да. Да. Да. Да, найдет, как выйти. Поэтому нужно поменять сам принцип. Потому что, опять же, взять ту же федеральную сеть, вот, которую я приводил уже в пример. Там как раз есть система оценки, то есть содержание на отлично, на хорошо, на удовлетворительно. Есть как бы вот этот вот порог в где неудовлетворительно. Угу. Есть целая масса показателей, это 163 приказ Минтранса, да, который регламентирует э, очень большой перечень показателей на дороге, угу. э, который необходимо обеспечить. И идет как бы систематическая оценка вот по угу. этим показателям. Как там работает машина, сколько раз она там работает. Ну, да, да. Это дело организации, которая обеспечивает содержание. Uh -huh. Ребята, вы выстраиваете самую работу и сами отлаживаете свою эффективность. Но вот эти показатели должны быть. И вот как бы вот этот принцип, да, он, наверное, в рыночной экономике наиболее правильный. Ну, да. И вот, вот он работает. Uh -huh. Почему это не сделано в муниципалитете до сих пор? Непонятно, тоже этот вопрос задаем. И сейчас у нас, кстати, пилотный проект, будут как раз на аутсорсинг отдавать часть территории города для того, чтобы как раз разработать... Ну это вот мы, да, то есть совместно в этом направлении работаем. Посмотрим, я надеюсь, что опыт будет положительный. Uh -huh. И это наконец-то заработает и если правильно, вдруг наш результат. проект пойдет и у вас все заработает, мы приедем в следующем году, может быть уже и будет другая совсем ну, карта. Да, да, да, надеюсь, надеюсь ну, на Ну все, это. Александр, спасибо большое за развернутый спасибо. ответ. Прямо рассказали, как живет Новосибирск.